Итак, начнем мы с отключения фонового обновления программ, которая потребляет ресурсы вашего компьютера во время собственно этого фонового обновления. Для того, чтобы его отключить, нужно нажать правой кнопкой мыши по этому компьютеру и прийти в пункт управления. На разных версиях Windows эта панелька будет называться по-разному. Далее переходим в планировщик заданий и здесь открываем библиотеку планировщика заданий. Здесь мы можем видеть все программы, которые обновляются в фоне. Я уже лично их все отключил, советую сделать вам то же самое. Просто отключаем все программы из фонового обновления, чтобы они сами по себе не обновлялись, пока вы этого даже не знаете. Это действительно поможет повысить ваши FPS и оптимизировать работу системы. Здорово, меня зовут Владислав. Сегодня я покажу вам новые способы повышения FPS в CS:GO. Предыдущие видео по этой теме вы сможете посмотреть по подсказочке справа сверху. Но только после просмотра этого видео начнем мы которое с поднятия скинов на Hell Store. Тут есть три основных режима: Классик, Коин и Апгрейт. В режиме Классик все очень просто. Чем вы больше ставите, тем больше шанс на победу. Для того чтобы сделать ставку предметы нужно сначала купить в магазине. А после покупки выбрать их из своего инвентаря. Давайте сделаем вот такую вот савочку в 33 бакса. Рулетка крутится и в итоге мы побеждаем. Выигранные скины можно улучшить в режиме апгрейд. Например, у меня после победы в классике завалялось очень много граффити и наклеек, которые я хочу улучшить до какого-нибудь красивого скина. Например, до вот этого калаша неоновый гонщик. Лично я не уверен, что с шансом 44% он мне выпадет, поэтому я повышу шанс до 60% с помощью баланса и нажму кнопочку улучшить. И в итоге я спокойно забираю вот этот калаш взамен на наклейке. Кстати, на сайте постоянно проводятся розыгрыши а во вкладке, призня вы можете каждый день получать плюшки, выполнив три простых условия. Перейдя по моей реферальной ссылке, при первой регистрации вы получите 2 бесплатных доллара на свой баланс. А также в описании и в закрепленном комментарии я ставлю промокод на 25 центов, который нужно будет вводить вот в этом вот зеленом плюсике в разделе введите бонусный код. И здесь же мы можем заметить, что на сайте присутствует большое количество способов пополнения, среди которых очень популярная криптовалюта и CSGO скины. Заходи на сайт и поднимай скины. Ну а мы продолжим наше повышение FPS. Продолжим мы его отключением HPET для CSGO. HPET это High Precision Event Timer, надеюсь правильно прочитал. То есть высокоточный таймер событий. Эта функция устарела много лет назад. В некоторых онлайн играх она даже приводит к проблемам, особенно на процессорах AMD. Отключить эту функцию проще всего в диспетчере устройств. Просто пишем в поиске диспетчер устройств, открываем его и здесь ищем вкладочку системное устройство. Вот так вот ее разворачиваем и здесь находим вот этот пункт высокоточный таймер событий жмем по нему правой кнопкой мыши и нажимаем отключить устройство нажимаем ok далее перейдем к более тонкой настройке Steam, если вы не хотите делать его вот таким вот если что в одном из предыдущих роликов которые вы можете посмотреть по подсказочке справа сверху я показывал как сделать крутой steam для оптимизации fps однако это может быть не всегда удобно и сегодня мы разберемся как можно просто оптимизировать вот такой вот steam оставив его в принципе в целом в вот исходном состоянии для начала нажмем вот здесь слева сверху в steam и перейдем в настройки и начинаем с третьего пункта в игре. Здесь нам нужно снять галочку с игровой кинотеатра для обычных игр в режиме виртуальной реальности, скорее всего вы им не пользуетесь, и для полной оптимизации желательно выключить overlay steam в игре, тот самый шрифт. Однако, если вы этого делать не хотите, то оставляйте его и все. Желательно отключить отображение частоты кадров, потому что оно тоже немножечко жрет FPS, и в пункте запросов браузеров серверов в минуту выбрать 250, то есть самое минимально доступное для назначения. Далее переходим во вкладочку интерфейс и здесь снимаем галочку исключить DirectWrite для улучшенного отображения шрифта. Вот такой вот сразу у нас станет шрифт, не очень красивый. Хотя, в принципе, я бы даже не сказал, что он станет хуже, он просто скорее поменяется. Однако это также немножечко оптимизирует работу всего стима. Также нужно снять галочку с плавная прокрутка на веб-страницах. И потребуется потом перезапуск, но мы его перезапустим в самом конце. Далее переходим в библиотеку и здесь ставим галочку Низкая нагрузка на сеть И ставим галочку на упрощенный режим, улучшает производительность библиотеки, отключая некоторые графические улучшения перехода. И убираем галочку с иконки игр в левой нижней колонке. Вот эти вот иконочки, которые пока что отображаются, потом у вас пропадают далее переходим в загрузки и здесь выбираем регион загрузки в котором либо вы проживаете либо который находится ближе всего к вам и снимаем галочку с ограничить скорость загрузки нужно чтобы она была без ограничений в режиме клауд желательно снять обе галочки чтобы как бы у нас не работал steam cloud выключаем remote play вот здесь вот просто его как бы, выключаем логично и в самом последнем пункте кэш шейдеров желательно поставить обе галочки включить к шейдеров и разрешить фоновую обработку шейдеров вулкан после чего steam попросит перезапуск мы его перезапускаем Возможно, придется даже сейчас залогиниться, сейчас как раз узнаем Нет, логиниться не пришлось, у нас просто перезапустился Steam И теперь у нас выглядит вот так Иконочки, конечно, слева пропали Может быть, для кого-то это беда, для кого-то нет Но, как бы, оптимизация у нас работает Но это еще не все с оптимизацией Далее, справа снизу переходим в друзья и чат И здесь тоже есть настройки, нажимаем на них Здесь нам нужно в пункте включить анимированные аватары Анимации рамки аватаров до списка друзей и чата Нужно их выключить То есть, вот эти вот анимации у вас пропадут Они будут работать только тогда, когда вы наведетесь на самую Конку. То есть, смотрите, если я сейчас эту штуку включу, видите, у меня рамка как бы сама по себе шевелится. Если мы это отключим, рамка перестанет шевелиться. Будет шевелиться только тогда, когда я на нее наведу. В пункте чат нужно отключить анимированные эффекты, то есть поставить на ней галочку «вкл», А Она запоминать открытые чаты, поставить, наоборот, выкл, чтобы при запуске Steam у вас не открывались чаты, которые были открыты до этого. Размеры масштаб советую поставить компактный режим, чтобы у вас вот так вот отображалась вот эта вот вся панелька. Но это уже по желанию, это на FPS практически не повлияет. Что ж, ну и в принципе на этом все. С настройкой стима закончено Также один совет, когда вы будете играть Если вы не хотите использовать крутой Steam С полной оптимизацией, можете делать вот так Вид и компактный режим Тогда у вас не будет прогружаться библиотека Будут только вот так вот иконки игр И все, в принципе, больше ничего не будет Это можно использовать только во время игры Как только вы наиграетесь и хотите вернуть обратно Стим, нажимаете вид и обычный режим И все, у вас Steam как бы обычный, но оптимизированный И последний на сегодня способ, который лично у меня не сработал Однако его я увидел у Паши пицепса на стриме он играл в Faceit, и вдруг у него резко упал FPS. Он попросил у тиммейта в какую-то команду, которая называется локадрес адрес ад 1. Он ее вписал, и у него просто добавилось, ну, грубо говоря, миллион FPS. Эту команду я оставлю по ссылке в описании. Так что, если что, можете попробовать ее вести и посмотреть, как у вас изменится ваш FPS. Обязательно жмякните там чего-нибудь под видео, если оно вам понравилось. Потому что на сегодня у меня все. Всем пока и удачи!